Странный заголовок, не правда ли? Кто вообще пользуется iTunes или какими-то утилитами для компьютера в 2023 году? Ведь для взаимодействия с iPhone есть всевозможные облачные сервисы по типу локатора или iCloud. Вы, и ях, но не тут-то было. Немногие знают, что на iPhone можно встретиться с ошибкой при неверном вводе пароля в течение нескольких раз, например, после обновления до самой актуальной версии iOS. Да. Соответствующее сообщение выглядит следующим образом iPhone заблокирован, подключитесь к iTunes. Пугаться здесь точно не стоит, благо существует несколько путей решения этого вопроса, о которых расскажу в этом ролике. Погнали! Первый способ является максимально базовым, но в то же время сложным и время затратным. Да, вы угадали, это восстановление устройства через iTunes. Подключаем iPhone к компьютеру, запускаем iTunes на винде или Finder на Маке, после чего в диалоговом окошке необходимо выбрать пункт «Восстановить устройство» и дожидаемся конца процесса. Здесь есть важный нюанс, будьте готовы к различным ошибкам при восстановлении телефона до заводских настроек. Например, может потребоваться замена шнура Lightning, отключение антивируса, обновление утилиты до самой версии и бла-бла-бла. Ставьте лайк, если вы тоже не сильно любите iTunes за сложность интерфейса и появление различных, причем даже непонятно по какой причине ошибок. Со вторым методом все гораздо проще, хоть здесь и вновь потребуется использование компьютера, однако в этот раз все будет быстрее, удобнее и эффективнее. Для сброса пароля с iPhone необходимо воспользоваться приложением 4UK, которое доступно как для винты, так и для macOS. После того, как утилита распознала наше устройство, выбираем опцию «Unlock iOS Screen» и кликаем на кнопку «Start». Затем дожидаемся, пока программа загрузит и установит самую последнюю версию актуального программного обеспечения на телефон и сбросит пароль. В отличие от iTunes, приложение 4UK позволяет выполнить ряд других манипуляций с вашим iPhone, например, удалить пароль от функции «экранное время» без потери данных, что действительно удобно. Третий способ является более продвинутым и с технической точки зрения он сложнее, но благодаря ему возможно сбросить пароль без использования компьютера. На одном из ваших устройств необходимо запустить стандартную утилиту локатор и в списке доступных девайсов найти запароленный айфончик. Далее тапаем на опцию «Стереть» и подтверждаем действие, после чего телефон вернется к заводским настройкам, а пароль будет сброшен. По сути, четвертый метод повторяет предыдущий, только позволяет стереть устройство через официальный сайт Apple iCloud.com. После того, как мы попали на сайт, вводим данные от Apple ID в соответствующем диалоговом окне, затем выбираем раздел «Локатор» и в появившемся списке девайсов кликаем на заблокированный телефон, который необходимо стереть. Вуаля! И вновь готово! Абсолютно все четыре способа являются максимально полезными, эффективными и рабочими, однако второй позволяет сбросить пароль с iPhone и не только, значительно быстрее ведь время – это самый важный ресурс в 21 веке, особенно если речь идет про решение неисправности в современных гаджетах. Ссылки на официальный сайт iCloud, а также приложение 4UK будут доступны в описании к этому ролику и в закрепленном комментарии. Благодарю за просмотр и до встречи в следующих видосах. чао какао!